Приветствую всех любителей видеоигр. Это GT5 гоночки. Не знаю, как мне вообще сюда занесло, но думаю. Из этого что-то получится. Давайте посмотрим. Ой, какой классный комбинезон розовый, е-ка. О, на Пачману похож. У меня сейчас такой персонаж просто лютый. Не знаю, почему я с этого ржу. Я на него смотрю. У него синяк пропал, кстати. У меня, кстати, тоже, как ни странно. Мне кажется, она его во время вчерашней поездки. Возможно, все возможно. Я поеду? на себя поставил 200 баксов. Вдруг я выиграю тебя. 200 баксов ты поставил? Ну, давай да, я поставлю. А как на себя последний поставить? А, ваша ставка. Ставьте. И Enter нажимаешь. Ага. ага, готов. Блин, у меня просто черный экран, ты не поверит. Как Значит, я ехать про? буду? Да я просто словил баги, ты бы это видел. Пизда. Ну, блин. Я... <смех> ну что, выходи тогда? Выходим тогда. <смех> стой, давай за скриню. Стой, стой так. Дай я тебя за скриню на черном фоне. Можно выйти? Как выйти из автомобиля? На F, -шник? Никак, никак, здесь Блин, не дай сейчас от первого лица тебя за скриню на черном фоне. Блин, это просто смех и грех. Отвечайте. Я даже сейчас скрин пришлю. Поймешь, как я вижу этот мир вообще капец о -о -о, у меня тут текстурка прогрузилась да ну поехали а стоп тут стенка блин а или стоп или я правильно еду а, подожди я тут нет пока не пойму у меня тут текстурка не, на... не на нам назад назад нам не, назад? мне туда поеду это единственное место где мне текстурки прогрузились чувак. о, там, там о есть, да, там. так и должно было быть что ли Езжай. О, походу. Походу, да. Езжай, да, все это так и должно было быть. А я думал, это баги. Ты едешь? Все, отлично. Да, все, погнали. Эээ, что происходит? Понятно, я назад. Ладно. Че-то. так и должно быть? А, так и должно быть? О, нифига, мы покупаем тачку. Я сейчас у меня застрял. Как пойду от первого вида. Просто колбасит нереально. Еще раз такой же спуск. А, ты уже там далеко спереди, да? Не, не недалеко. не едет. Не, ну второй спуск быстренько проходит. Прям честно. Экс, что тут такое? Как тут все узко, непонятно. Оп. ой, тихо, тихо, объезжаем. Сейчас я тебя догоню, наверное. Агонишь, <связать> я, я застрял. аля вот и вот я застрял. Нормально. Нормально, тихо, тихо, мотоцикл, езжай, езжай. Ладно, надо разгончик взять. Так, отлично, неплохо езжай, езжай, езжай. О. Оп. О, ой, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Назад. Че, у меня тачку колбасит, На не хочет назад ехать. Тихо, тихо. Оп. Ах, Ах ты ж, как так-то? А я там с дерева запрыгнул. Да я уже помню, что из У меня не хочет назад отъезжать просто за, за, за это. А, вот сюда. кого отметь, чекпоинт возьми просто чемпионди ой в смысле но я... ну, смысле имеет я... перезапусти просто все я так взлетел <свот> через тачку Блин, это так тесно я боюсь тесно а ты помогись это, как как ой, острова, во, во, во. Во, на жесть, самом деле это нет это мне нет, ничего нет. <свот> да тут реально тесно очень так вот сюда, Я даже не по себе, я привык, что в игре можно развернуться всегда. Ну Ура, взял человек, слава богу. Я мимо него летел. Да, я тоже долетел нормально. Я вообще мимо него пролетел изначально. он меня случайно взял. Понятно, я Так, подождите. Ну ладно, я докачусь так. А так и надо, судя по всему. Или нет. У него даже колеса не катятся просто. А, вот как надо было поступить. Блин, вот это я протупил. Вот это Что я там? протупил. Я тебя а подумал, на фишки научу. Да, было, вот да? оно так. Нет, на двух колесах. Все нормально. Просто я еще а, есть... не проскаливаю. Надо был shift зажать. А, shift. Фигей, да. я даже не подумал. Ой. До свидули. Так, а я куда? Я думаю, ты тоже пал. Так, Я сказал до свидания. Черный экран. Так, минус. Так, да. Надо Опять минус. Надо видимо разгоняться. По чуть-чуть. Не надо тебя толкнуть. Тихо, тихо, тихо! ай яй яй яй яй Нормально. Нормально. Блять, все равно снесло. Ее прям несёт вообще нормально. Прям неплохо. И... А я понял. я понял, как я понял, как, я понял. Здесь нужно управлять этот. Э, помнишь, я тебе вчера говорил, что настроить полетом типа. Да, да, да, да, да. Да плевать я на этот полет. Хватит. Ну чуть-чуть чуть надо подразогнаться. Ага, да, да, да. Отлично. Фу. Я смогу. что за. Я должен что? был на стенку въехать, да? А -а -а, в смысле? Или... Так, я сейчас что-то прям. А, все, -а -а, все, да, я въехал. А что тут эти стенки? Они же даже никакой сложности сильной не представляют. То легко. Только узко, очень, конечно. Пока все easy. Эм, так, так я взял еще один человек. Так, ой, святой не захотела. Это сейчас я что-то разогнался и во, отлично. А дальше что Дальше надо по кругу, что ли, дать? Походу на то. Да, да. По круг. Там... Я в окошко в это не помещусь. Ой, да ладно. поместись. Ну, во второе окошко немножко с разгоном. Бери. Да я уже понял. Блять, нет, только не застревай, я тебя прошу здесь. Фу, Ой, все, я сейчас все здесь разнесу. О, так, где чек? А, вижу. есть. Пизда, мои мини, мини. Я на мочек переключился. О, нифига ты уже далеко ушел. Да ну не еще. Езжай. Ух ты, машинка давай. как у ну, этого. А -а -а. Блин, мультик был. Фиди гонщик, вот точно. А -а Бля, что это колбасище? Прикольно. Вот, вот так вот как надо. Да, короче. Бля, что-то у тебя дискорд плакает мне. Да? Ага, это беда. Но он так не всегда лагает. Я опять вниз ушел. Сейчас деньги там надо. Ладно, давай. Ежа <смех> все. А, не, хотел стол. Или все, или бортик не дашь вот. Да, да. Сейчас попробую я перед диском. Ага. Нету. Ага. Я не поймал, куда ехать? Сейчас я доеду, как расскажу. <свист> а, я сам сначала понял куда. Э... А? О, она на что? А... Да ладно. Машина летающая, оказывается. Прика. Э... Ага. А как залет... полететь? Воу, Что он недолго летает. Она прыгает. Она прыгает, да, она не взлетает, я тоже это заметил. Эм. Ну, почти. Так, надо. Подуть. Да, шо, шо, по-моему, я ночь... Да, уже хорошо, бля. не смог! Отлично, молодчик. Эй, понял. Причем я это сделал самый начальный точ? Ну, то есть с крыши сам первый, да? Да. Я ж сначала последние мои пер... последние парочку попыток были с ближайшей точки. Назовем ну, это так. Так. Чего у тебя там? Сколько чеков осталось? У меня еще 5. Как там смотреть? Блять. Z надо нажать. Блять. Я отвлекся, конечно, бля. Z. Че обратно? Да ладно. Ладно. Пойдем обратно. По-моему, я вообще не смогу. Сможешь. Я смог. Значит, не сможешь. Не, ну может смогу там годы практиковок, там все такое. Через пару лет, да? Да, через пару тройку. Как я вчера. Все-таки я смог завершить. Нет! Нет! Сука! Нет, блядь, держай, держай. <свист> Я взял чек, <свист> столько эмоций давай, ради одного. Давай, человека давай, давай, давай. Ну, ко, ко... да, да, да, да. Да, да, да. я да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. да. Из-за того, что разгон нормально идет. Да. Да. О, сейчас чек. Ну, то есть тут везде надо и туда, и обратно, как я понял. Да? Ну, по сути, да. Да. Ага, здесь надо по аккуратненькому кругу проехать. Тихо. Тут я, может быть... У тебя 36 уже чек? Чапагоч. У тут сложности небольшие. Сейчас я кое-что проеду. пройду. А, ладно, вот, пока засейвился. Да, тридцать все верно. Эхо. меня аж руки спатели уже. Здравствуйте. Бля, слушай, блядь не, устроена. ну, у, уйди, пожалуй, уйди, пожалуйста. Я пиздец, сколько проехал. Ну, Бля, это ну, пидор, а. Я, знаешь, я проехал, назад, без что? чека. Стоп, подожди. Есть у тебя 36-й чек. Что там за круг? Стоп. А я думал, ты здесь, у меня рядышком. Бля, а Куда дальше Слава ехать. Сейчас я тебя нахер спихну. А, -а, а, все, я вижу. Я должен сделать все, чтобы ты не выиграл свои 400 баксов. Нет, скуда нахер. Все, я тебя там встрел. Теперь я тебя там встрел. е ой, бутылка Рома! Ладно, проезжай, не буду мешаться. Наверное. Тут, Тутс, тутс, тутс, тутс. Ладно, сейчас сам уходёшь, хорошо. Да, походу сам. Ладно, давай приезжай сам. <laughs> я тебя подожду. А я как раз ничего тачни, не тачни, тачни, я тебя пропущу. <звук> только, только что? Какого хуя? О, ты что-то взорвал? Меня водой унесло. сам попросил вернуться. Я ел, попех, тебе помочь. Ушел, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Так. Оп, разминулись, видишь, и там могли, значит, разминуться. Могли. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, назад, назад, назад, назад, ежей. Так, сейчас. Давай, давай, давай, давай. я думал, блядь, это самое Понятно, так будет проще Зачем я пока сейчас развернуть вот Сейчас я прям проскочу, да? Да, отлично Блин, а? этот тут волны чуть пошли высокие. Вот а нет, нет, нет. Да нет зараза. Я опять тебя упал. езжай куда-нибудь. Хотя бы. А, хотя бы назад. чек взял? Да. Блять, я чего утонул? Сука. А, там да. Тайминг надо отчитать Вот как ты да сейчас? Ну здесь нормально первый. Похода еще нормально. Та... Не, на первый не тонешь. Ну, я, по крайней мере, не разу. Нет, я утонул, прикинь. Да ладно. Вот меня, второй я. Я вроде вода опустил, но я все равно утонул. Вот сейчас. Ты когда в воде ты едешь, ты. Этот как называет. Газуешь? Да. Надо. А ну. А что, не надо? Да не, не, надо, надо. Блять, у меня тачка застряла двумя колесами. Все, пизда. Понятно, да. Фух. Ты прошел, да, чек? Ну, да, это чек прошел. Просто если мы с тобой друг другу не мешали, все было бы красно Да и ничего страшного. В этом и заключается эта игра. Помешай друг вот. другу. Это да. А если бы у нас не два человека, там, знаешь, 10 или 15. Вообще была бы красота. миссию Боба. Ну, кстати, мало кто играет. Так, стоп, куда Бля, ездить, назад уже. Так, ты Опять мочек. Ага, да. Так, так, так, так. Что тут такое? Уи! Как быстро! Прикольник, так смотрится. Так, чек Еще. Чек есть. Так, я все, я так что тебя жду. Окей. Okay. Ну, почти все. Я финиширую, когда ты будешь прям рядом со мной, но no, я понял уже. Я стойду, чтобы тебе не мешалось. На мотике, да, уже? Да. А, ну, прикольно. Он тебе руки в кровь несет, ну ладно. <laughs> да, да, ну, да. Выглядит а, забавно. Тебе... Вау, что? Как это произошло? Ты, ты что? ты куда залетел только что? Да не просто вверх мне подбросил. Ага. Ну все, отлично. Я спустился вниз, взял чек, перезапустился, я перезапустился, сразу поехал <с вперед, а вот для этого надо было, надо, о стоп, а ч я, ч он так высоко, у нас что подбросится что ли или че, не знаю, у меня нормально, надо было финишировать, нихуя ты еще и толкаешься, нормально, да, из-за того, что ты за меня ты... ехал. А ты что остановился-то? Это ты просто тормознул почему-то. Нет, я просто ехал вперед и все, и не останавливался. Да ладно, пофиг. У нас всего да два Понятно. Года. Ну да. Так вот, крыдал. Проектал на ставках 10 а... долларов. А я выиграл всего 80 долларов на ставках.